Подъем, Олег. Я не сплю, я думаю. Что ты думаешь? Кстати, я тебе хотел сказать. Кстати, это... Да. Ладно, пойдем. Сказал... Сейчас придет Одри, Ой. она сказала что-то сообщит мы... нам. Ой. А, отойдите, мы скоро придем. Угу. Короче, я так думал, думал. Ну и решил, пусть Феликс не знает, то, что талисманы не у меня. Они, он думает, что я их отправил в другое измерение. А сам я их спрятал. Вот, короче, ну, ту туда. Но сейчас там не достанешь. Вот. Я ее вот туда достал, я их с собой не а, еще, еще да, да Зачем ты, ты закрыл? Да я бы достал. Ай. Подожди, я достану сейчас. можно Ты успокоишься, пока не идёшь туда? Там Ладно, все. Этот. Забери. Ладно, давай. Нью. Нью мне не нравится. Красный, лучше подышим. Ладно, всё. Ладно, не <coughs> Я пойду пока схожу в бар. Ой, так, туда еды возьму. Вы пока ждите, сейчас Удри должен прийти. Хорошо. Удри, нет. Нет. Отклала красочка. Да. Ну, ну, всех мир. Я Что И за... У тебя нормальный цвет. Почему ты все вечно в этой золотой брикушке? Так, закрыли свои рты некчемные дети. Вообще-то они... да, я... да, У вас это есть 3 секунды. Еще раз, вы хоть пальцем меня тронете? Зря ты это сделал. Это моя теперь... фишка чехол. Это очень модно. Ты я король, могу... ты король моды. Да, все. Э, будет. Будешь помощником. Да. Вот. Мне я, нравится. Я... Ты что, а хочешь я? еще Ладно, лишиться своего хочу. языка? Я тебе лишу. Очки, кстати, у тебя никчемные. у тебя на этот талант. Да, у тебя тоже корона классная. А ты он никчемный. Так, остальные все классное. А где ты? что с твоим голосом? У Нет. меня, болею. Стары, я болею. старые от Я болею, отстанет меня. ты Ты прикольный, но где золото я не вижу. Ты классный. Тот классный. Вот этот мне нравится, его браслетик золотой. Ну и сережки красные. Ну и вообще белого это... очень много тоже вообще мне нравится. Это -то, ты чё, не понимаешь, не где А вот серая, это... ну, тоже нравится. Он такой нормальный. Что Знаете, ты вообще Знаете, не люблю... Не люблю цвет красный. Не любишь? Да, но все равно у нее сережки какие-то классные. Но не люблю красный цвет, тебя тоже... Ты я ну сейчас да, громко то, что этот вылет, это чай... Не дай... надо. Так. Ну вот, так никчемный ты никчемный один. Остальные сюда. Он, что ты вообще делаешь? Я пришла вам раздать билеты, чтобы вы с, с этой никчемной никчемной во ушли. На. Держите. Держи. Билет в город? ты все пропустил. Держи. Нет, пожалуйста. Я бы ел в Каролинске, там так... Ладно, вот А этого оставим. Я в этом году... Кому я еще не дал билеты? Не дала. Я в Каролинске, ты знаешь, что это... Там идеально все. Там горы, природа. Прикольно. Так, на... Да, коты, астолоп. Мы на самолете полетим или как-то? Да. <как> да, вы на самолете. <как> за мной приш ⁇ вертолет. Ч Че? да? ⁇ Человек, не Слушайте, верните старого, неагрессорного кота. Вот это вообще какой-то конструктор по моему. Мне нравится, нравится новый стиль. Из-за твоего Стас нового ужасного стиля, никчемного ты остаешься в лагере. Верни свой старый голос, Водри, ты меня пугаешь. Все. Я болею. Ши уж Балень я знаю, буду в Да, Водри становится старухой. Да. Ладно, никчемный, выпусти его. Там а... раздашь, кому еще не раздала я? Хорошо там Адриан. Вс, не пора. Пока неудачник. Кринж. Неудачник. Возьмем три худога. Где этот пирламутра? Вы? А это что такое? Что за бокс? среди города а, и там, и, типа, садили, вот вот Привет. Привет. Привет. чуть с голосом. В OVERCAS, Что пришла прошла, прошла прошла. Наглые, тупая osniz, <свяка> нету а 네, и и город, <свяк>. Ну вот пусть тебе стелится черно-белая бабочка. Она будет мне потом переодеться. Вы чё цветы ломаете, посадите? Полотой. Вообще? Ладно, всё, идите манатки собирать. Я тоже пойду. А я уже, кстати, собрал давно уже. Ой, я не могу, я У меня всё собрано было. А как вы знали об этом? То вы так собрали. Да. У меня просто сегодня... цветы собрали. Же сказали об этом, глупец. Нам ничего не говорили. Рэш, помоющий. Так это я с собой? Тогда если нам раздали билеты, значит, вы должны пойти собираться. Вот я собираю. А Надо мне взять макароны и аквазелье. Здесь наковальня. А, это... Да, Ой, чё? Он... Адриан, ты ничего не хочешь? Ну такой... Ну прям... Драконы ну, летают красивые. Так. Лазишь тут. Не лази, и всё, пойдём. Потом. Потом ну, драконы красивые. Потом драконы красивые. Когда? А если... Так, всё, пошлите на остановку. Я буду... Я, сразу... я буду ждать автобус. Первый. Май... Да подождите. Стойте. Ну, всё, я я... Первая, всё, Мария Мария. Так, я тоже сяду. Все, я Подожди. жду. меня остался только. Я забыл. Ждем. Так, пошлите. Мы уже приехали. Так, нас... Бежим быстрее. Вот здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, наш восьмой. Это какой? Восьмой. Восьмой мы едем в бизнес-класс. Аккуратно. Пока тут, пока тут нет, давайте быстрей. Пока... Встань, куда побежал? Так. я, Можно я приду, мне там надо кое-что сделать. Вот у меня билет есть. А вы, а вы ждите. Не заходите. Ждите, как ее зовут? Одри, да. Вы а должны обе? заходить с ней. Я типа... Я пока нам займу места. В бизнес-классе. Меня займели с тобой. Я не намерен ждать. Я Будете намерены. Отжимаешь. О, бизнес-класс. Пойду схожу в туалет. Так, что это у тебя на башке? Корону. Так. Детельник Тюмаси, здравствуйте. Королев, здравствуйте. как это не модно. Так, будешь умничать, я тебе сниму с моды. С моды пчиха. Пчих, пч -пч -пч -пч Пчихание. Понял. Вообще-то это я придумала эту моду. Вот я повторять. ее сниму. я королева моды, ясно? А так, слушай говорю. меня, тишина. А слушай меня, бесполезный кондуктор. Ты насадишь в бизнес-класс. Если нет, а тебя увольняют с этой работы. И... Все проходим. Все в бизнес-класс. Я а договорилась. А где он тут-то? Почему тут так тихо? Вот это где бриллианты, где алмазы? Да никчемный аэропорт, вообще, просто никчёмный. За мной. Бизнес-класс. Бизнес да, такой. Здесь, да, вот он, бизнес-класс. Не бизнес-класс, это, бизнес это эконом. Читаем. Бизнес-класс. А это может быть бизнес-класс, когда сидушки у эконома удобнее? Господи, да. даже нет, нет, нет Следуем, следуем за мной. Я должен сидеть там, где дрям. Я занял место. Так. Даже же нормальные, нет, понимаете? Садимся, пока в ряд тут. Бизнес-класс.. Я что договорю, да, чтобы нам ты улучшили. Нам ты нам мы в канал. Зачем Сел и заткнул свой... Я Сели в ряд. Блин. Я... Нару на них, то, что они ничего не сделали. Так. Смотрю. ну уже что-то из, зол из золота вот это я понимаю и пришло так много бизнес-класс эй лови. быстро наверх Наверное, в а бизнес-класс так мне кажется надо этого вычислить из поезда самолета так садитесь Тобой, еще, да? Я, я, я... Адриан будет сидеть будет вот такой. здесь, Ой. возле окна, Там есть, я, я Там есть, я я понимаю, а я выйду в бизнес-бизнес-класс, -бизнес а более лучше, чем у а, вас. Я Тут есть даже собственная Эй, -э -э -э. приветики. Привет. Ну, что-то плохо стало, я в туалете задержался. Не да. люблю перелеты. А Через че там по времени. Сейчас Мы уже сейчас, сейчас взлетаем. А, маску? Так, карантин окончен. Какую маску? Зачем маску вообще? Не знаю. Может, это какая-то ошибка? Не может быть. Так, я слышу уже турбины. Летаем! Неплохо. Мы уже прилетели. Давайте а пойдем покушаем. Прижали, Все, и погнали. Выходите, ура! Потом она Новая приезжает. жизнь. Mm -hmm. Мы приехали, мы после поезда еще ехали на корабле. Так, выбираем дома. Замок это не для нас. Де... Мы его, конечно, сходим обуследуем потом. Но мы живем в обычных домах. А давай с тобой жить. Не в замках. Я хочу с тобой <swell> <с sevent>. Замок <с <nelle> это для вида. Я говорю, исследовать. Надо сначала поселиться. Ну я буду жить вот в этом. Все, я, я живу здесь. Многоэтажный большой он... дом. О. Закажу вот, потом мебель. Там. Вот Всё, это наш дом. Мы с Лукой уже заняли. А ч ты там мина? стоишь? Иди сюда. Какой дом? Вот. Вот. Вот. вот твой дом. У меня один. мы вот, вот. сейчас. Дома потом обустроят. Выбирай дом. Там, найди какой-нибудь. Но я живу здесь, точно. Адриан, можешь с а. собой жить? Нет, иди отсюда. Ладно, хочу заходить? Блин, его заселили. Да, это а, говно, это поэтому туда... Да, так. Вы видели какая там скала? Нет, да, да, типа, да, я да. думаю, это нога. Скорее. Давайте это, да, на нее залезем. Это, да, а если а там это нога, и... там целый титан это, это, это это весь. Пошлите. Весь. Я хочу на весь. залезть. Да, может это полноценная деталь. Национальный... Так. Ну, иди, мне просто дом не а, Я делаю так, чтобы мы пропаркурили, да. а вы тут все ломаете. За мной. Меня, так, за самая. деревьями. Не деремся. Дрят, ли, сюда, сюда, сюда. сюда. Где? Мы здесь. Мы делаем... Здесь где? Чуть -чуть. Возле большого замка. Извини, не а случайно Нет. Нет. Я вот возле замка. А мы вот возле замка. Да не толкайте, отведите. толкаетесь? Ой, это что такое? Ладно. Где там что-то? Так. Да. так. Тут может скрываться. Интересно, зачем? Да, прикольно. Ну, не, на вдруг кто-то накрывает. Просто вдруг там монстры. Мы же да. не знаем, что здесь есть. Или нет, друг, а вы на скале, которая большая. Мы в да, мы на скале. Так. Давайте дом где Дегилу построим. Да? Шалат, шалат выходит тут. Да, давай. Ну, ну, я да, мы... я да. попросила, а... Бражник же с вами не поехал, верно? Вроде нет. Не знаю. знаю. Очень а, нет. а то я не хочу Бражник. Вы на той скале, которая возле замка? Он нет. и так мой сосед. Но почти собрались. Мой сосед, наверное, я не знаю. Я не знаю. Да и там это, вам крикнем потом Придите. часу. О, не. Скалы. Скалы. О, боже, их Надо куда-то. на скале, ты где? Мы тут. Я вот. возле замка. Мы Мы на скале. Скалы. Мы, точнее, нас... О, дерев... ну, а как на нее А забраться? Если в бомбочке прям в воду прыгнуть Смотрите, это очень красиво. Можно прилинуть в воду. Прикольно. Раз, два, три. Я полетел. Не толкайтесь. Как водичка. Холодная. Теплая. Я теплая. прыгай туда. Теплая? Полетел, Олег. Ты же как? Я не предатель. Я я из-за тебя ногу поломал. Молодец. О. Я в воде даже ну, получил. Попашите. Ты понимаешь, у меня каранда из-за тебя может сломаться. Я, Я нашел где. Не что? может она сломаться. Л Лука, мы прямо оттуда вас прыгнули. С вершины. А Одри, что ты забраться? Я забыл, где у нас. Я забыл, где у нас. Одри нас проведают, но сказала позже. Ой, ну а а как туда, туда забраться? А как на скалу. Никак. А мы так по деревьям да. залазили, я хочу сделать какой нибудь А мы вон там, сзади, по деревьям. <кхех> Может, это <с <с скрытный лифт? О, там кто-то летит еще. Оно, а -а -а. это кот, который... Так, кот бешеный. Страх на На операции повыдёргивали. Короче, побежал, я еще не хочу бомбочку прыгнуть. Да, бегать, я пойду пока вы домой. Правда, Иди давай с ними покажу, Нет, я, не я не... Там ладно, я тоже пока пойду прогуляюсь. Мне думать... Не... Мне ну, не, мой, не знаю, где да. Я его уже, уже занял. Там же есть да. еще друзья да. одно. Да, я этот дом так, уже да. занял. Да. Второе место. По второе место. Вот два места. Ты, наверное, тут я... сюда давай. Рай. Ты немножко потерялся уже. куда-то не туда я зашел. Нужно слово. Что Облака. А Все, мы заняли. О, ребят, вы там внизу? Нет, мы не встречались. Давай. Нет, ты где? Давайте, да. В Вот отсюда вам мы прыгали, ну Отсюда От вам прыгали. Ребята, э, Олег, посмотри сюда наверх, откуда вам мы прыгали. Влево. Наверх посмотрели, где мы прыгали. Зачем нас? Дик, Не разбейтесь, да? там, разбейтесь то, не разбейтесь. Ай, нашел. Надо тебе. Ну, интересно, если история. Так, ну, ну, ну. Да? Так, Лука, вижу, прикусу, да? Не должен меня увидеть. И живый Олег. Ш бежит. Бежит. Потому... Нельзя меня штука? А, вот. Ты вообще не поймешь кто. Да. Привет. Я вижу что? там. Муха это или мин очках муха попала муха. или? Муха. Ах а, а, ты ж гадюк! Нати. Я тебя вижу. Это, а, это, это муха. Где муха, покажите. Беловолосая. Беловолосая муха? Где покажите? Да, вот, да, наверху беловолосая. Где а, именно? А, а, а, вон он, да. а? а я, я ничего не вижу. А я... Я веду. Привет, А, а, ты а я помню, что Олег, когда ты а я, я не знаю, что я, я тоже туда хочу. Сразу Я сюда. не сюда. Я а если Я По моему <coughs> Ну ладно. Надеюсь, они не упадут. Так я знал, что тут что-то есть. Не зря. Главное, не толкайся. Ты что там нашел? Ничего. не Ничего не нашел. Лука, стой, не туда надо. Нам надо выйти, если в Катакиану. Лука, прости, я не хотел. Прошу, что я магнат, золотой меня лучше. Очень... Так, надо спускаться. Плетом. У меня еще отправление, блин. Кстати, подчистите, не поднимайтесь. Это ладно. А, а просто отправление роли у меня было. Лена, как ты отсюда спустился? Фух. Нет. Случилось? как это мука у это, а нет? я от вас уже а? Сматываюсь Смотрите смотри, Смотрите все Как я полечу Кто не хочет с тобой Я лечу короче. Куда вы венец? летите, балбесы венец. Смотри Винкс а он вот. тоже венец. Венец. Я У меня нормально а потому, Полчаса ломал ты и показалось или сейчас кто-то улетел я ну, улетел я тоже понял Мы... Мы... и полетать хотели и что, я... такое и вот я... ТП? И что такое это бесплотное че... вот это Ой, фиг. Фух, что-то я падаю. Больно слишком. Да как... лучше домой. Ты, Больно. я... надо. че че че че че че че че че че че че че че че че че че Лучше... Uh, Пошли а если давай. Размером... Где активация рассвета? Это... Это вот а сюда. Это... Так, все, аккуратно да. Я устал Что? Кто? Просто герой? значит, Нет, тут злодей? Нет. Я только... и... свою позу. Uh. Я думал, что ты сейчас прилетел. Ну и слава богу. Acceso... Но, ты что, мне меня сейчас? Сейчас, А, вот сюда, да? Нет, нет, нет, нет, нет. Подожди, подожди, Став, не придай. А, нет, вот сюда вот. Мне просто, попросили представляешь такое, что показать. Нет. Прикольно. Ой... Тихо, надо. Видимо, мечта спалили. Лиза, я не с перепользовалась. Стой, стой, стой, давай ты сюда встань, я вот сюда вот встану. Давай, раз, Так. три. Чувствует мое сердечко. Переял. Забью сколько людей. Лови там меня. Вот это да, представляешь, тут люди прыжают с колен. Ну, скучно было. Вот мы и прыгнули. Да. Ты тоже хочешь, чтобы я с колена. Да. Я то заказала не столько людей. Олег, а что, да ничего, ничего. Ну, ну, ладно, а ты вышли. Олег тут. Ладно. Ну... Давай распрыгнем. Да, Давай. Куда они пошли? подожди, подожди, подожди. У Лукана ты пойдешь с нами? Да. Я уже иду. Да. да. Магнит. Магнит. Так. Фу, вот это вот так. Не упадите тут. Да, тут, тут. Да, так, надо вот так. Ну, если эй, что, не эй, чуяитесь, да, что это что не, не галлюцинация. Я прилетел сюда в Астротрансформации. Трансформация? Тестировал... Ладно. Разве есть Астротрансформация? Прикольненько. Да, да, есть. Ирина передала. Где... Стойте, подождите, а Луку где потерять? Вот И эту книжку Адриан. Ладно, вы поднимайтесь, я за ним пойду. Здесь написано. Под водой тайник, вода под аркой. А вот сюда вот на надо, давай. Надо. Над. Над или под? Под, наверное. Давай ждать. Он должен был мне дать быть... быть... быть... красный камень. Не вы коллекционируете камни? Очень. Сюда lindo. вот. Что? Так, я, а вот я Пойдите, пока пойду. Пока Утром пойди. я созову героев mm. и выдам все в трансформацию. Нам надо будет исследовать oh. океан. Нет, зачем сказал у меня? Нет, что Думаешь, я не знаю? Мне Что перед тем, как... Ой, тихо, тихо, тихо. Мистер Баг перед тем, как дает э -э хранитель, он говорит мне. Перед тем, как мистер Бак дает хранитель, он говорит... Когда мистер, когда хранитель дает лисман, он говорит мне. Что непонятного? Так, я трехсед, почему? Ну, ладно. А, ладненько. Где его носит, черти? В... Смотрите, эм, это город. Столкновение. Столкновение. Руф неизбежно. Это нет. говорю, листа переиспользовала свою силу. Это нет, это не, это не, это не. Листа использовала свои силы, очень часто использовалась, и сюда случайно попала миражола. <связать> я понял. А Лиса, э или... Лиса случайно использовала мираж, и там все всякая... такое. Еще мы пойдем туда подниматься. Жерас, свет выхода нет. Ладно, я тоже пойду домой. А то все ночью прыгали. Привет. Да. О, привет. О, а тут свинья делает? Да, я, я в барабан. Я я смотрю, да, ну, мы сейчас по разным городам ходим, а то по... Ну, где мы раньше шли. Ну, вот, мы ваги... Всё, и я спать. Ну, Нет, я не, не спать идешь. У меня к тебе допрос. Хочу туда снова что? залезть. А ну стой. Чё а тебе надо? надо? В что ты делаешь на сервак, а второе, что ты за загадки пишешь. Это не я пишу. Так, мистер Макс, что ты пишешь? Хорошо. Я нашел эту книгу. А кто написал, я не знаю. Хорошо. Тогда мне этот красный камень с Веризом дракона. Олег, это выбери. Короче, беж меня. А выбрать я Нет. могу выбрать? Ну, Все, ты выбрал лонг, поешься. А ты Александр у меня на пицу, или ты мне когда-нибудь его заберешь? Заберу. Нет. Нет или да, подумаю, так все да. и так, мистер Лисманов вообще Ладно, вс спать ложись. Да, ну, я устал. Эээ, мистер Багер. Шум, Шум. <сосе> после воды и скалы. Ну, дома там, пляж. Пляж. <сосе> Что, все сюда придут? Я должен видеть всех. О, О мистер ты тоже здесь. Я прилетел. А я на патруль. Я, потруд... потруд... я прилетел с помощью дракона воздуха. А я тут на патруль. Просто... Так, Но... ну где остальные? Так, а мне Вольф пока надо сходить кое-куда. Вроде все. Ну, Ждите меня. Хорошо. <гум> Ладно, я пока как раз таки из-за того, что применил дракон воздуха, у меня идет таймер. Я перезаряжу, когда с пойду. приду. Я, кстати, когда плыл от космонавта защищался, я использовал панцик, чтобы защититься, так что мне тоже нравится. Ну, мне тоже Так, не входите. Пойдем. Так, спросим перед ними. У меня вопрос к черепахе. Несколько вопросов. Вообще-то на глубине был, поэтому для... О, видно было, что да, Силы свои не. не используем. Ясно? У меня нет вам уже... Еды. Трансформируйся. Трансформируйся. У меня нет еды для вас, чтобы вы потом. Так, мам, быстрей. Мам. У нас два новеньких героя. Это миссия дракон мам. и это. Его зовут... Цегаш, его зовут... Цегаш его зовут. Его зовут Цегаш. Он смешной, да. Так, мне кажется, змея, нахуй. мне нужна твоя секретная сила. Так. Как а -а -а как там его? так. Умножение. Она Ладно. увели... Она дублировала предметы во времени не существует много петель, так что так Так зачем ты это выпил? К вами надо кормить. Один раз. Так остальные быстро все трансформируемся и кормим. Тебя? Свинья, дай. А, ну, кстати, что бежать надо. Надеюсь, но никто не преследует. Экиди трансформация. Лонг? Лонг, Сас, Лонг, Лонг. Дики, давай. Лонг, заряжайся. Дей. Лонг, заряжайся. Ага, <режиссёв> Лонг. <режиссёв> <режиссёв> <режиссёв> <режиссёв> <режиссёв> Давай, акватайзи. Трансформируйся, скажи, калки. Молодец, все, погнали. Я. А, дамы здесь. Будем, дамы? а нет, почему нету? Так, теперь где дракон. Человек? Мне нужна будет вторая еще одна ну, скрытная сила дракона. Где? Дракон. Яркий свет. Яркий свет. Яркий свет. Яркий свет. Яркий свет. Это нам специально а что, у надо всех в воде. есть секретная сила. Есть, но, еще... говорить не буду. У меня есть способность, -о -о я сам не знаю. Так в За мной за Там яма глубокая есть, но там я кого-то в основном видел заговорила. за мной. Идти. можешь мне поставить второй шанс на Не надо, я сказал не используйте силы. Так нам что-то надо найти, я мне. Мой радар показывает, что тут есть что-то то, что дает большую энергию. Похоже, у вас не много энергия Если я применю дракон, я смогу что-то не Здесь ничего, не используем силы. Там вот проход поплыли туда. Поплыли. Я не просмотрела, но что-то видел стеклянное. Может, это просто... Здесь какой-то это... закрытый что то Это, может, источник и есть сила? Где там? Баникс? Не Очень знаю, похоже да. на нору. не было. Это заблокированная нора. Это но заблокирована. И открыть погодите. сможет только талисман Баникса. А, погоди, у вас же в Париже есть еще человек, который может открывать норы. Я могу взять талисман талисман зайца. Я сплетаю и заберу его. При, при. Да, может я просто призову талисман и все. И, и трансформируюсь. Я заберусь. Да, посмотри. Так, а мы пока обыщем еще. Что? Я же, я же говорил, это за мной еще полицейское. Если бы не секретная сила, ну, тут бы хочешь. так темно было. Опять какой-то пароход нашел А, нет. я захочу. Не могу понять, где же. А что мы ищем вообще? Нет. Ищите какие-нибудь... Не знаю. Какой-то пароход Я не знаю. упала. Какой-то пароход да. какой-то проехал отнашел. то фигню мы тут нашли. Талисман Аксалотли. Какой-то... Что? Идти. Вот где он. Дайте мне, пожалуйста. Отойдите. Сюда иди. Талисман Аксалотли. Такое вообще существует. Это... Так, сюда. Сюда мне скинь уже. Какой. отдайте как, талисман талисман гони скинь я его веномет... <соскоррес> ничего не... так, так зайд за правило. нами я... мистер Бак, я там еще один какой-то пароход нашел без разницы идем нам самое главное вот я не толкаться. Я не понимаю, что это. Думаешь, это. поможет нам разблокировать его? Да. Похоже так ты себя. пока разблокируй, мы можем еще что-нибудь поищем. Хорошо. Я же говорю, я проход нашел, мистер Барк, Что а. это? Не, не знаю. такое. Не знаю, ну, здесь да. ничего нет. Да. Какой-то проход был. Ой, ребят, меня это сильно больно сделало. Но что я разбудила не буду. Но Лишь. это не связано со временем. Срабак, лези вот... вот сюда. Там, Там, ой, тут ну, твое. Так, открывай свой зонтик. Срабак, а, я сзади зон... твою и сюда. А, Зайцовое. Зайцовая паука есть влияние. Отличненько. Вау. Да. Пожина, это. это очень интересно. Свинка. Свинка, плыви сюда, я сзади. Смотрим, что тут за проход. <клёх> Блин, ну, <клёх> мне кажется, мы Не залетай. Не застрянь, Давай, тут близко. Только мне можно. Я, я измельчаю. Давайте вот залетим. Вон там. Нет, нет. нет. Или может... Всё, ладно. Будем исследовать. Давайте, заходим, ты нас перенеси, все зайдите, и ты скажешь словам для переноса. Подождите, Зайцов, на цвинку спасти. Зайдём на, на, на уков, или какой. давайте. Так. давай, открывай. Открываю. Не, не знаю. Кажется, я знаю, что это. А нет. Mm. Я знаю. Я не... вы, вы об этом не знаете, но я знаю. Я, это... я знаю, что это за полы, это, из... это, другое... это измерение разрушенное, которое разрушил Дракон я. Дракон молнии! Стой! Ну, стой, мистер молнии? Бак! Мистер Бак, стой! Мистер Бак! Талис удачи! Какой мистер Бак? Он тут один. Это Мистер Бак! Это я только из другого змеи. Нет, это не может быть уже. Талисман, талисман, талисман пчелы. У меня Поверь, пошел. Я бы я... не сказал, что со мной происходит. Может, у меня не было в этой реальности. А может жаловать жало? Жала есть только И... у меня. Да, вот эти, это другое измерение, значит, здесь есть другие такие же концов. Подождите. Так. Мистер Бак, стой. Я Я теневой бак. Драгон Бак, стой. стой Подождите, бак. я с ним поговорю. Мистер Бак, Ладно. стой. Почему ты? Откуда? Почему? Что я происходит. это ты. Не может быть у нас. Я это ты. А, я... Мы что? из другого измерения. И что от меня хочешь? Ваше измерение сломано. Это я его сломала. Да, я знаю. Ты его Ты использовал объединение талисмана. Благо, и Тики загадал желание и уничтожил. Я вас перебью. А, мистер Но... Баг, у меня возник вопрос. Давай, мистер Багмен. Я сейчас это И почему у меня другое, другое Ну, потому что зная. это другое измерение, поэтому у тебя и внешнее внешне, измерение. Стой, мистер Бак. А может... Драгон Бак. Нет. нет. нет. А может это решение? Все время мне из супер шанса, когда я бы его не применял, чтобы все исправить, мне выпадала кирка. Даже сейчас мне выпадала кирка. Супершанс, а мне блок. Может... Киркай блок. Если мы Может... скопнем Может... что-то или подкопаем или сломаем... Ну ладно. Мистер надо... Бак. Мистер Бак, Мастер -бак. Мастер -бак. Мистер Бак О, под ядом. под ядом? Да, Быстро убрал яд. Может, я на всякий случай его под этом? Извини, это у нас пар. просто Нет. тупой пчела. Нет, ничего вот не надо. Смотри, кир блок, это чем ломается кирка. А кирка, это чем ломается. Это две самостоятельные вещи. Может, нам надо объединиться, чтобы победить марионетку? Не знаю, но у меня... Да-да, у него чудесная сила, все исправит и вернется. всё исправит. Соглас, Ладно, у него это... Это, это рождение. Да. Ладно. Так. Я пере... Я, мы, мы с багом перевоплотимся и... Да, мне надо перевоплотиться. Хорошо. Мне тоже. Перебаха, можно мы подойдем? Сюда идите? Так. У вас дружный дракон, я к тебе буду. Да, ванна пошли. А? Где Не трансформация? <связывается> <связывается> <связывается> Не знаю. за аномалии у тебя даже ног нет. Это... Потому что мы путешествуем. Дети, да, это... давай. Это... Что с моим это костюмом? Главное, чтобы ты не остался. Это тоже обычный эффект. Тики, давай. Пойдём. У тебя все нормально. Ладно. Так. Тики, клон, комбинация. А так ты станешь тоже драгонбок? Зач... Нет. Почему? Зачем? А у вас кто хранитель? Хранитель. Личность мы не знаем. Мы не рассказываем. Я не спросила личность. Я знаю личность. Что... Я хранитель. Что-то что не так. Побочный Но дефект. Да Надо будет победить марионетку. Она очень сильная. И если Ой, все получится, да. нам победить Марионетку. Это это я ее просто Работают жал ему жарим она их просто поплатит. Это что за ямы? Это и за ⁇ нее. Mm. Это взрывы вообще-то. Откуда ты знаешь, Я не знала про Тут пару. Мислава, что у меня с костюмом? Здесь маринет. Mm. Маринет, э, вот этим вот ударом одна девочка по имени Маринет пострадала, и это ее тут пришмяхали. Черепаха, нельзя, нельзя такой костюм. Разве вам не говорят, хранители, что такие костюмы ставить нельзя? Он передает черепаш вирус. У меня вопрос вот Я его не меняла. Я бежал, чтобы трансформироваться, и по ходу времени и стекло трансформировался в гад, и у меня такой костюм был. Это побочный эффект связи ко мне чудес. видишь, я тут ни при чем надо найти паринетку. Я не знаю, где. Кроме остался тут только я и Маренет. Я без понятия, где она. Ее надо найти здесь нам поможет супер шанс опять кирка выпала третий раз подряд третий Ты, раз Может, это... у Но меня блок чудесный мистер Ба... чудесный супер шанс я использовал Поединяем Мария нетка, это не Сенса Это даже не. это под акумой, но это Это человек. Это не человек. Это Сенса Акума. Это не это даже не Сентимонстр. Это Может, это Сенса Нет, это не Это Это Павлин у меня, повторяю. Это, короче, какое-то древнее существо, которого бражник нашел, вызвал и вселеннюю да, куму да. против нас. С мы с одним моим знакомым, ну то есть другом, который является у меня в измерении хранителем, мы нашли это, но потом бражник за ним, видимо, проследил. Не знаю. Я Может, она, только... марионетка находится в старом, выделить, районе, старом районе, где, где раньше я жил? Не знаю. Пойдемте откроемся туда. Я не знаю. Марионетка уничтожена. Да. Выйдите, я вас догоню. Наши вне внешности, когда мы вернемся, они вернутся. Всё исправится. Как вы забудете, что вы были в этом измерении? Хорошо, что я, я не хочу сойти. А это означает то, что если у меня поменялось, то меня здесь не было никогда. Я ну, я Ой, тоже. минус лиса. Наспочила, а не доста. Ой, чёрт. Нас... Пожал... Да уж. А mm -hmm. может, лошадь отправить на сон? Пожалуйста. Да уж, очень. Mm -hmm. Ты готов? Ой. иди сюда. Кто нытик такой? У меня есть телефон. фиолетовая какой-то там. Стоп, у тебя кирка осталась? А, да? За мной. Я... Не нуждаюсь. Открой нам здесь щит. Эй, ты. Где? О, молодец, погнали. Выходим. Так, у кого еще там нет талисмана? Если что, Бак, ты можешь тут превращаться. Все равно потом Перенеси талис... всех. Ой, я отдал талисман. Куда перенести? Сюда? Яблок, я покормлю калки. Он... Калки, он... перемести, пожалуйста. Он... он загадывал желание сзади дома. Правильно? Mm -hmm. Ну-ка, за... пора Но бы покопать помню. эти камни, тебе не кажется? Я не помню, что я загадал. Вот в общем, проблема. Уничтожить. Копай! Стой! Перекал, перекал. Это что? Я несколько послужил. Да. Я... Это, это что? Это... Там побыстрее работаете, у меня две минуты... Это... Это, это, это вселенная. Что? Это, О, это контроль вселенной этой. Так, это не подходи, это контроль вселенной. Как он наступил нынешний, по-моему. По это телепорт Телефон в контроль этой вселенной. Мне тоже туда становиться? А, И здесь... Давайте с ней. У меня скоро что источник... Здесь источник. должен стоять... Ребят, подтвердите это. это... Шерплата. Шерплата. И это... И видите, бригад. здесь закрыты. И если мы уничтожим марионетку, должно это все восстановиться. Да. Я, я ничтож... сейчас я приду. Мне, мне нужно кое-что достать из, из, из одного места. Ну, то есть не снизить. Ты должен мы Я как мы Ой, а мне... потом, потом попробую создать новый. Смотрите, меня, трансформируется. Это так, что, вы, знаете, мне все болит. Все лом. Как лом. думаете, если мы сможем? О, привет. О, привет. привет, помещение. А. А. А. Да, как раз таки все болит. Что произошло? Может, я куда-нибудь а. в другое измерение, к сильным героям остановил? Нет. Нет, не у меня возможно. есть идея. <сосы> а, <сосы> в другие измерения, попросить помощь, чтобы нет. Они пришли нам... Я могу сам отправлять <сосы> измеренияческие порталы, но это Мария, а нет, нет. У меня есть идея, как ее победить. Это а? единственный выход. Меня почему-то... А, Что мне так плохо? Видите, я же здесь скоро вернусь. Подождите. Первый, Подождите. первый супер шанс использовали. Остается использовать мой. Мой это блок. Мой это что-то в виде, может быть, земли, грави или чего-нибудь еще. Может, надо ее. Может, у меня есть ловушка? У меня нету ни одного, Просто с одного удара снесла лицо. Может, надо что-нибудь подкопать, а там ловушка какая-нибудь дверь. А если? И что, если. Разошло. Здесь оказался. Пора сконцентрироваться и использовать второй супер шанс без детрансформации. Привет, пока. Ух Разве Произошло, что это сделал? Супер. Что? Что? Кто это? Куда? Кто, кто вы такие? Я, мы из других вселенных. Я не знаю, что... Ты мне Ай. понадобишься. Да. Погодите. Я э нашел э решение. Слушай меня. Ты используешь <сан> свой катаклизм. Бежишь на вон ту девку. Ты чё? Это, это девка Марина с одного удара. И все. Мне нет больше Марина. Мне нужно Так. Карапас, что? используй свою скрытную силу. Дай <сан> ему... Погоди, стоп, За не нужно. Подожди, а не я... нужно. У меня есть тут ты одна кнопка. Угу, угу. Вот. Сейчас мне нужно было кое-какой талисман достать. Ну, там, там не забыли. Так, отлично. Не надо ну, в тебе. Ты, я... ну, как суперкот. Я знаю. Я просто объединю. Не ну, надо. Не буду. Просто я применю силу к вам, и все. Не Защита. надо. Забыли. Ну что? Как давай ага. ага. давайте тогда ты, черепаха, защищай меня. Нет. Ладно, он уже взял себе. Это... Я Хороший. созидание. Понял? Я дам тебе силу. Скрытная сила усилять а оружие я. или усилять человека. Так. Ой, Ты сейчас бежишь и просто уничтожающую. Стой, не нет! Я. Стой, нет! Нет! Вернись! Гом, давай! Ты где? Давай. Он вон там. Я тут человеку. Остальные все смотрим. Суперкот, давай. Супер -у -у. давай. Одна надежда, надежда на тебя и на наши скрытные силы. Да. Давай. Чего? Скрытный... Она он, он он возрождается. Быть... Но ну, если изгоним демона, все успеем вернуть. Надо изгонять демонов. У тебя выпало что-то. Да, Акума. Дай сюда, я внизу. Быстрей. Быстрей, пока она не возродилась. Чудесные силы все растает. В... Пора изгонять. Пора изгнать. Ой. Ладно. У меня кума. Вот. Пора изгнать, Эммана. Чудесный. У меня нету ни Мистер Бак. У меня да. Надо посмотреть, я восстановилась ли Вселенная. Быстрей. Пожалуйста, пожалуйста. Нам нужно вернуться. Да Все работает. Один, один отключен. Ну, И, это? И а, это восстановилось. А если, если человеку убили, она воскресится? Кто? Маринет. М да, должна. Ладно. Нужно, нужно это... дождаться другого Давай, если... мистера Бага. Но это нормально то, что меня нет ни в одной, это все. Я... Не трогайте. Чтобы исправить, исправить то, надо, э, чтобы тот что мистера применялся. Сейчас я позову его. Так, Мы уходим знаем, отсюда. Выходим. А меня... Выходим. Все. Где этот мистер Бак? Не знаю. Где он? А нас, Одри не будет разыскивать? Я попрошу одного... Я познакомился с вашим путешественником по измерениям. Ну, так, я ему просто хотел помочь, а потом Ой. он... Сейчас пора все мне исправить, да? Так. Тебе mm -hmm. надо использовать супер шанс... Ой. И использовать чудесный мистер Бак. Что а, я хорошо. хочу это видеть. В <свес> прошлом измерении я ее уничтожил. А вы там вы восстановите. Ты не ты, а я это уничтожил. Это Чудес? я. Ты это я! Ну ты это ты, ты, это я, я из другого измерения. Давай. Чудеская, мистер Бак? Сейчас ждет, у нас Прощай. Пора уходить. Ну, подождите вы меня, Олега. Вы чуди, не Олега, кролица, зайца, паука. Кто там я? Ребят, подождите меня. Вы а как, как? безнадежно ждали. Я да, привезла. Раз. Давай, открывай. Я, я тогда, тогда, когда мы только вышли. То есть мы выйдем и зайдем. Кролище конора. Зайца. Что ты делаешь? Что ты ты мне... Почему ты... В А ты ничего не помнишь? Что я должен помнить? Раздели. Разделимся. Я так, так что-то не так. Погоди. Мне кажется, или что-то не так. Ой. Это что за кошмар? Я не знаю, что это за кошмар. Скорее всего, это обычный эффект. Короче, рассказываю. Мы с вами отправились на остров. Мы справились, потому что мы туда отправились, в принципе, там, ну, кое-что оставил. После того, как мы туда отправились, мы нашли портал. Этот портал, я не знаю, как там появился, но с помощью Телеспанпока я его копировала. Мы отправились туда, и если ты помнишь, то мы уничтожили одно измерение. Не мы, а они, ну, мы, то есть ты, уничтожили измерение. Помнишь? Говорил mm -hmm. ты И, короче, так случилось что мы туда отправились. Мы победили марионетку и исправили то измерение. Мы его починили. А это, скорее всего, из-за публичного эффекта. Странно. Этот, Адоним. Кого? Я не знаю точно ли, но у тебя должен быть один камень Да. Аксилот. Это Аксилот. Это Миракулис Аксилот. Да. Yeah. Ну еще там случилось так, то что. И тут ты вообще видишь ли ты А? Ты видишь? Что? Летающего хвоста, и создания. И что? Я... Ты это помнишь, что ты мне дал? Ты это не должен помнить. мне не дается то что Маленько. это мне надо будет разобраться а давай не понял откуда mm -hmm. у тебя ты фикл ты мне самого дал как-то mm -hmm. что ты да, я да, сплю. Да, да, да. в будущем В, в отправ... будущем я, я сплю я упущу давай тебя ой побес я спал. вс ⁇ это... приснился сон. То, что мы где-то... Пришла, нам выдали билеты, мы поехали в аэропорт. Это не сон. Это не сон. Для всех это будет сон, чтобы никто не знал. Нельзя, чтобы не знали. Ты, это тебе нужно знать, но что ты не должен никому это рассказать, чтобы кто-то об этом знал. Понятно. Так, ладно, ладно. Это, до свидания, Дракон Воздуха. Ладно. Ладно, пойду с... дальше спать. Странный ти. Привет. Тебе не надоело. Все. Я за старым слотом следил. Ну, я не вижу а изменений. Не ты... видишь изменений? Я старый поставил. У меня другой был. Я дня, я узнал, что я раньше был. Взял и разбудил меня. Какой сон раз, классный знаешь, был. Знаешь, что я раньше был хранителем? Мне без разницы. Раньше. <coughs> Такой классный финал. сон был, раз тут ты прыгаешь, разбудил. Я таки финал не досмотрел. Это, не это был не сон. Это... Вот финал. Сейчас финал. Сейчас финал, то что ты меня разбудил? Да, это финал. Кто ужасный финал. А что тебе за снился? Если то, как мы на билеты сели, потом попали на остров, потом вот это вот это все, это был сон. Повторяю. Ну как просто ли сон? Я спал. Так я сделал специально это, чтобы вы сюда попали. Ничего не запомнили. Другим, другие вообще, я тебе сделал такую подложку, потому что тебе кажется это сон. Другие вообще не знают, что это был сон. И вообще просто этого у них стерли, это из памяти. Ты... ты, ты ладно. Надо кровать поменять. Ужасность не снятся. И ужасный финал. Бесполезный финал. На меня прыгает... Мужик. Ой, Олег. Можно, пожалуйста. Нет. ла ла привет. Здрась... а... Сколько подъём в лагере? Б... Семь ве... Вчера. Утро. Иди спи. Ты что-то не тот облик надел. Какой облик? Я ничего не надевала, она сама. Это эффект побочный. Надеюсь, такой побочный. Эффект. Ладно, все, я буду спать.